Привет, друг! Меня зовут Макс Саныч. Сегодня я поведаю интересный рассказ. Сексуальные услуги. Приятного прослушивания. Все началось с конца моей деятельности как предпринимателя, когда я стал физлицем. Есть у меня сосед Костя, он программист, он называет себя Элтор. Во дворе его зовут Ботаник за то, что он все время занимается высаживанием цветов и ухаживанием за ними. Но все знают, что он сектант, я потом уже выяснил, что он баптист, у него есть жена, дочь и тещи, которых он также завербовал в секту, раньше его жена была нормальной девушкой. Вот у меня были вопросы по закрытию и уплате налогов, оказалось, что он тоже вроде как предприниматель и он с радостью помог мне через терминал приватбанка оплатить все расходы. Я как человек открытый ничего, тогда и не подозревавший, пригласил его к себе домой угостить чаем с домашним тортиком. У меня мать печет вкусные домашние тортики для себя, мы их постоянно едем к чаю. Костя как попал ко мне в квартиру начал внюхивать, сколько у меня комнат, задавал наводящие вопросы, как и с кем мы живем. Еще он мне помогал с компьютером. Были у меня неполадки, и он их устранил. Так вот, заглянул он ко мне в спальню и увидел у меня на стене плакат с откровенной развратной девушкой. И тут, он спрашивает, а если какая-нибудь девушка увидит? Я думал же, что все-таки сосед. Помогает но ну и сказал, что ко мне уже много лет девушки не ходят, но не сказал, что я сам в гости к девушкам хожу, надо было сразу сказать, но тогда бы не было всего этого рассказа. Раньше я домой приводил девушек, я ведь рок-музыкант, девушки у меня были, есть и будут, просто я домой не вожу, а сам в гости к ним хожу. Вот такие дела. Потом я много раз встречал, ведь живем мы в одном подъезде. Один раз я встретил его с явными телесными повреждениями и спрашиваю, кто это тебя так отметелил? Он мне ответил, что упал с велосипеда. Вот кого он решил обмануть? Человека, который с детства занимался вольной борьбой, потом карате, затем самбо и другими видами рукопашного боя. Короче, тогда меня это не насторожило, думаю, наверное, с кем-нибудь подрался за семью. Часто я его встречал, и он постоянно меня спрашивал, работаю ли я? Кем работаю? Где? Не кажется ли вам, читатели, что слишком много вопросов с его стороны? Я ему отвечал, что служу в охране, я больше 10 лет прослужил в охране магазинов, госпмис, офисов, игровых центров, ловил воров, имею рекомендации, служил также старшим охранником, изучал и практиковал психологию. К тому же у меня дед-полковник, а отец-подполковник, и у меня гены такие, что мне предлагали несколько раз идти в школу СБУ. Потом как-то понимая, что близятся времена, когда профессия охранник будет не в тренде, я сменил ее на менеджер. Вот снова мы встретились в подъезде, тот же вопрос, и на мой ответ, что я работаю менеджером, я услышал странные звуки и удивления о потерянном времени с его стороны. Ведь когда человек работает охранником, есть масса причин его лишить жизни. Пока он на службе, можно изменять ему, или вообще пока, на сутках или на вахте, можно и квартиру продать. Читатель, ты, наверное, в шоке от моего хода мыслей? Так вот, сейчас мы дошли к самому интересному. Как-то встретил он меня и спрашивает, есть ли у меня свободное время? Я думаю... Достал уже со своими вопросами, думаю надо выяснить, чего он от меня хочет, и согласился на его условия и времени. Он предложил мне сходить вместе с ним на базар, купить там семян для посадки цветов, я тогда находился в трансе, после потери очередной работы, сокращение, сейчас модный конёк работодателей. Он меня все время спрашивал о моих планах по трудоустройству и размышлял, пришли мы на базар, и он мне говорит, выбирай любые семена цветов, я ему говорю, что у меня нет денег, он говорит что он заплатит, я чисто выбираю и мы потом идем и садим их на клумбах в своем дворе. Но так как у меня мало свободного времени, то работа, то занятия музыкой, ясно и дело что я забываю ухаживать за цветами, что я посадил и они все завяли. Потом он еще несколько раз пытался со мною проделать тот же маневр. Но я отказывался, не люблю я ковыряться в земле. Я не смерть, я воин. У меня дед дослужился до полковника, отец до подполковника. Потом я думаю вы поняли, что постоянно он мне надоедал своими расспросами, что и как. Я стал его игнорировать. Как водится во всех этих сектах, если потеряна связь с объектом внимания, надо найти подход с тыла. То есть, через близких людей, родственников. Как-то общался я с матерью и пожаловался на Костю, что он меня уже зэ. Эл со своими вопросами и предложениями, на что мне мать сказала, «Сынок, вот что мне предложила его теща». Встретила меня Валя на улице и говорит, «Костя был у вас дома, я хочу предложить вам сделку». Вы подселяете к себе мою знакомую, красивую медсестру, а она взамен будет оказывать сексуальные услуги твоему сыну, то есть мне. Я ох. Эл от такого. Думаю, нихрена себе. Говорю матери, ответила бы, что у меня нет проблем с сексом, что если они думают, что не видят меня с девушками, то это не значит, что у меня их нет. Мать моя умная женщина и объяснила мне, что она была ошарашена таким предложением. Кстати, мать Вали ответила, я подумаю. Потом Вали еще несколько раз звонила и спрашивала о решении, но мать всегда уходит от ответа. Недавно встретил я Вику, это жена Кости, поздоровался с ней и обратил внимание на ее сексуальные формы, думаю я бы вдул, если бы она была вдовою или разведена. Так что вы думаете? Мать мне говорит, что снова звонила Валя и спрашивала о предложении, заметьте с первого ее предложения прошло около пяти лет. По идее любая бы девушка уже давно нашла бы где жить, ведь правильно, они видимо считают нас за лохов, что ли. Так вот дальше как-то в раннее утро слышу я крики и плач какого-то пацана, смотрю такую картину: бегает в отчаянии в одних трусах худой пацан, а рядом его сопровождает и успокаивает Вика. То есть, по услышанным словам я понял, что он оказался на улице и пришел жаловаться к Вике. Она заспанная его разговором всячески отводила от дома, скрылась с горизонта и больше я его не видел. Интересный факт, задолженность по услугам ЖКХ у этого самого Кости около 30 тысяч гривен. То есть он не платит. Тёща ответила так, «Я порешаю все вопросы в мире, в Версовете. Надеяться кого-нибудь обобрать? У меня много полезных знакомых, в важных структурах. Есть много обнародованных фактов о том, как сектанты присваивают себе чужое имущество, тем более с помощью медицины». Есть у меня знакомые правоведы и бывшие сотрудники АКЦ, они мне порекомендовали связаться с одним из известных борцов с коррупцией, не буду палить его фамилию. Я связался с ним через Facebook и рассказал всю суть проблемы, на что получил ответ, это не в нашей компетенции. Ну понятно и дело, слабо им. Мне вообще кажется, что они там все заодно, потому как раз в месяц всплывает какой-нибудь сотрудник на местном канале, погавкает и ровно через месяц снова, а проблемы все те же и остаются то. Короче, рассказал я все, матери своего одноклассника, в одном дворе ведь живем, а она рассказала всем соседям. Так что вот так вот, теперь Вика меня обходит десятой дорогой, а Кости всячески пытается наладить контакт, но я вооружен знаниями и выводами из выше слов. Кстати, в России эта секта признана экстремисткой, и запрещена, а у нас, пожалуйста, полно лотков с пожилыми людьми и молодыми девушками, которые мною давно уже все зафиксировано, и когда они ко мне клеятся в ад, то получают отпор. А вот мой афоризм, а я домой девок не вожу, я к ним в гости сам хожу. Копирует Макс Саныч. С моего канала, вахул, афоризм и анекдоты цитаты. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, данный рассказ тебе, дорогой читатель, пойдет на пользу. С уважухой, Макс Саныч. Каждую субботу я публикую новый рассказ. В следующую субботу я расскажу интересный рассказ о... Не буду спешить. Подписывайся на мои каналы. С уважухой, Макс Саныч.